В новых дисплеях фирмы Тианма есть проблема, которую чаще всего называют выгоранием дисплея. Что это и как с этим бороться я покажу вам на примере моего Xiaomi Note 7. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо зайти в настройки телефона, затем в пункт «Экран», «Цветовая схема», и переключить режим с автоматического на стандартный. Больше подобная проблема вас не побеспокоит. Спасибо, что посмотрели это видео, если оно вам помогло, поставьте пожалуйста мне лайк и напишите в комментариях, с какими еще проблемами вам пришлось столкнуться используя ваш телефон, и я обязательно сниму видео, в котором помогу решить вашу проблему.